Bye. Bye. Bye. Bye. попался какой-то вагончик сначала пришла мысль, что это пасека но потом стало понятно что это вагончик где прячутся глубоко в лесу нехорошие люди которые этот лес губят рубят его на дрова, на бревна и вывозят скорее всего в тихоря но честно говоря не похожи они на санитаров леса